Всем привет! Сейчас мы с вами приготовим пряную стручковую фасоль по-индийски. Для этого нам понадобится сливочное масло, семена горчицы, семена кориандра, зира, перец красный, молотый, фасоль стручковая, вода, соль и сахар. Нагреваем масло. Добавляем наши специи и обжариваем их. Обжариваем до тех пор, пока не будет слышно раскрытие семян. Как только семена начали щелкать, добавляем зеленую нашу стручковую фасоль. Обжариваем, перемешивая 2-3 минутки. Добавляем нашу воду, закрываем крышкой и тушим минут 10. До мягкости. Прошло 10 минут. Соль у нас стала мягкая. Добавляем сахар и соль. Перемешиваем. И продолжаем тушить, тушить пока не испарится вся влага. Увеличиваем температуру. Вот наши стручки фасоли уже начинают шипеть в масле. Значит уже все готово. Вот наша фасоль готова. Приятного аппетита!